да еще я думаю что сейчас у некоторых из вас насчет начнет постепенно вырабатываться норадреналин как, как, как мы знаем это гормон несогласия но тем не менее а, меня зовут виталий дорофеев мы будем говорить о доказательствах обоснованиях а, доказательствах чего чего угодно собственно говоря о доказательствах как о в виде социальной деятельности, и на науке в том числе, потому что наука – это тоже социальная деятельность. Напословывать нам приходится в своей жизни очень много разных вещей, начиная, например, «мама, я хочу мороженого», вот. и до там, «свет имеет двойственную природу», да? «параллельные прямые не пересекаются» и так далее. И вот это доказательство – это довольно сложный процесс, но его можно его элементы можно вычленить, формализовать и использовать для доказательства. Вот это называется теория аргументации. У меня только есть вот очень неприятная такая вещь, которая меня смущает, то что не смогу вам рассказать теорию. Вот. Но я, может быть, смогу вам что-то, вот скажем, заранить какие-то озарения или сомнения хотя бы. Это уже будет хорошо. А, так, рассмотрим пару схем для, так сказать, быстрого введения в тему. А ну вот основные понятия теории аргументации. А, эффективная речь ⁇ это прежде всего хорошо аргументированная речь. Аргументация ⁇ это процесс доказательного рассуждения и так далее. Вот структура аргументации, тезис, из него выводится вывод. Если бы вот все было на самом деле так скучно, я бы вообще об этом не рассказывал. На самом деле. Вот. То, что здесь нарисовано, это классическая а, риторика. Вот Она как раз и занималась такими вещами, как вывод вот, а, из одного данного вот, того, что нам нужно получить. А, на самом деле мыслительные процессы, они несколько сложнее. А, ну, вот, например, я, я, яркий пример познавательной деятельности нашего близкого родственника. А, я вам не буду рассказывать о дедукции, индукции, о всем том, что вам рассказали бы обязательно в курсе риторики а, классической, потому что, ну, блин, ну это малоэффективно и, собственно, ничего не дает, это просто, скажем, рассказывает нам о том, что мы так делаем, просто вот какими словами это называется. А, давайте лучше поговорим о том, что такое обоснование а, само по себе. А, знания должны быть обоснованными. Это максима а, появилась в новое время, а, как, а, скажем, Часть идеологии познания, позитивистской идеологии познания, она говорила о том, что наше любое знание должно быть обоснованным. Откуда взялась мысль, что знание должно быть обоснованным? В основании этого лежат три, три идеи. Первая: идея того, что существуют некоторые абсолютные и непересматриваемые основания всякого познания. Мы, эта идея она должна прийти людям в голову да, и найти там свое место, что у познания есть свои основания. Затем эта идея связана с идеей постепенного и последовательного накопления чистого знания. То есть люди в тот момент начали относиться к миру, как к источнику какой-то информации, которую можно накапливать. Ну, говоря, это и был процесс познавательный. Да? То есть мы накапливаем информацию, полезную, полезное знание, это истинное знание. То Есть, есть конечно, ложные, но наша задача просто их отбросить вот, и выбрать истинные. И третья идея то, что связано с противопоставлением как раз истины ну, как того, что можно скажем, то, что подлежит критериям вот этого познания и просто мнениям, которые, ну, нас не интересуют. Мнение есть у каждого. Вот такое вот было новое время так сказать, оптимистичное и позитивное. А единственный момент, о котором нужно сейчас вспомнить, это то, что оно давно устарело. Новое время это 17 век, 18 век. Сейчас все немножко по-другому, и у нас, собственно говоря, вместо такой ясности одни проблемы. Проблема первая: далеко не все то, что мы обосновываем, можем доказ... можно доказать абсолютно. Это именно то, к чему стремилась новое время, потому что любой факт можно доказать абсолютно, то есть вот он истин. Он не подлежит, так сказать, сомнениям, вот, ну, к этому должны стремиться. То есть, если он, скажем, сомнения существуют, это просто ну, зачаточная стадия существования этого факта, который он должен пройти и перейти вот в такую, скажем, незыблемую монументальную стадию. Это не так. Давайте попробуем обосновать, например, такое ценное знание розы лучше гладиолусов. Ну, тут как раз довольно просто, это мнение, да, я так считаю. Я так считаю, окей. Давайте попробуем обосновать следующее ценное знание. Ложь лучше воровства. Не факт. Нет, это факт. Вот это уже как раз факт, который можно обосновать. Ну, хотя бы потому, что воровство приносит, так скажем, ощутимый социальный вред, да, экономический и так далее. Ложь приносит его меньше. Это первое. Второе, а, скажем, это об, общепринято и закреплено законодательно. Да? Ложь у нас в большинстве случаев не подпадает под юридические, так сказать, мероприятия. А, это, скажем, крайние случаи. Новоростов у нас всегда подпадает под статью такую-то у, у, Уголовного кодекса Украины. Но то, что мы обосновываем, то, что... Воровство хуже, чем ложь, это не значит, что ложь – это хорошо. Как и не значит то, что, ну, как ну, в общем, это э, как раз то, что я и говорю. Это сравнительное знание. Вот. И мы здесь как раз уже сталкиваемся с проблемой того, что э, существует абсолютное обоснование, а существует рационализация. И в современной науке, в том числе, там, начиная даже кстати, с «я хочу мороженого» да, и кончая современной наукой, рационализация – это более частый способ доказательства, чем абсолютное обоснование. Мы редко можем все свести к незыбленным монументальным истинам, но мы можем доказать, что а, в какой-то момент своего существования эта истина более приемлема, чем другие истины. А, должно быть принято «а» в силу «с» – это то же самое, что сказать «лучше принять «а», чем «не а» в силу «с». И это, если бы дело шло только о гуманитарных науках и детских капризах. Но, к сожалению, даже вот твердые наши научные, так сказать, вот поползновения часто наталкиваются на те же самые проблемы. Например, ну, представим, что мы не знаем, существует ли в недрах Луны нефть. А, но у нас есть как бы временная стадия существования этого знания. Мы можем доказать, например, что лучше обоснование считать, что ее там нет, чем она есть. А, не значит, что ее там нет. Ну, вот мы так будем считать. А, опять же, это вот как бы немножко такая у нас физика четкая. А теперь вот перейдем в совершенно зыбкую область. Давайте, так сказать, сразу. А, что лучше, ГМО или, или традиционные технологии сельскохозяйственные? Это пространство для рационализации. То есть мы не можем доказать ну, однозначно, что ГМО – это хорошо, а технологии это плохо. То есть я, я считаю, что ГМО – это лучше, да? кто-то может считать по-другому, но, скажем, в процессе длительной аргументации мы можем доказать, что ГМО ну, сравнительно лучше, рационализировать это понятие. И таких проблем у нас практически, я же говорю, большинство актуальных проблем, они именно такого характера. Что вы думаете о сланцевом газе? Плохо. Вы думаете плохо, но я могу вам сравнительно доказать. Да как же так, как, например, как с зеленая химия, да, там атомная энергия. Атомная энергия она грязная, загрязняет окружающую среду. Но она лучше сравнительно, чем традиционная, да, там, чем теплостанции, которые там. Ну и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот просто обратите на это внимание. А, первая проблема. Вторая проблема. А, классическая риторика, она каким образом м -м, мыслит, так сказать, логика риторики. То, что каждое наше высказывание, оно либо истинно, либо ложно. Истинное высказывание следует из истинных посылок. Чтобы получить истинное следование, как с той схеме, которая у нас была первая, нужно элементарно просто взять истинные посылки, и у нас автоматически получится истинное следствие. Следует быть стойким. Давайте, это истинное или ложное высказывание? <связывание> а, сожалею, что разбудил вас. <связывание> Давайте проверим. <связывание> Я делаю то, что действительно могу сожалеть об этом, но через минуту об этом забыть. Назначаю вас председателем. <связывание> Я назначаю вас председателем. Это истина или ложь? А может это ложь? <связывание> О, отлично. Нет, ага. видите, а? Да, но есть. если есть, опять же, это не истинная и не ложь, это ну, как бы свершившееся изменение какое-то, но не истинная не ложь. А, ну, хорошая теория, да, мы часто там, любим сказать про что-то, что-то хорошая теория. А, это максима, норма, нормативное <coughs> поведение. Это а, эмотивное высказывание, да? это изменение мира словом. Вот, обещание, да? оценочное ослуждение. Это Эти и другие примеры не подпадают под определение истинности или ложности. И современной логике, в том числе и логике доказательства, приходится иметь дело именно с такими штуками. То есть штуками, которые не подпадают под категории истинности или ложности. А, казалось бы, это просто, но мы сейчас перейдем в дебри математических теорий, сразу станет страшно. Смотрите, дело в том, что чтобы как-то оперировать этими вещами, которые, собственно, в веке, только в 20 веке стали понятны, пришлось создать несколько новых логик. Например, логику норм, которые следуют быть стойким. Если специальная логика норм, логика оценок, которая имеет дело с такими вещами. У них есть свои законы и все прочее, но опять же. Просто ли это вот, какие-то логики, которые нам, скажем, ни, ну, никакого практического э, применения не имеют. Нет. Например, долгое время считалось, что математическое доказательство это самая логичная штука на свете. Что математика это вот, чистая логика, фактически. А сейчас, в 20 веке, в 21 веке тем более, математики придерживаются совершенно разных версий доказательств. Почему? Потому что изменились представления о лежащих в основе доказательства принципах. И исчезло. Э, Уверенность в их единственности. То есть возникло представление о том, что есть несколько разных логик, которыми можно пользоваться. Возникли разногласия по поводу того, насколько вообще простирается сфера логики, или, возможно, существуют вещи, которые не подпадают под логику. Этим занимается интуи интуиционистская школа в математике, которая вообще не считает, что логика вообще как-то там применима. В интуиционистской логике, ну так, для интереса, не действует закон исключенного третьего. Отбрасывается ряд законов, позволяющих доказать существование объектов, которые нельзя построить или вычислить. Закон снятия двойного отрицания тоже не существует. Не существует закон приведения к абсурду. То есть это такие вещи, которыми вот классическая логика постоянно оперирует. А ведь на самом деле, ну по посмотрите, мы постоянно имеем дело, там не знаю, возьмите квантовый компьютер, да, у которого там, есть возможное состояние он не подпадает под традиционную логику. Как описывать такие процессы? Есть, как раз это и происходит вот в рамках вот таких вот вещей. А, то есть эм, мы должны научиться иметь дело с объектами, которые, например, могут одновременно существовать и не существовать. Кот Шрёдингера, наш любимый. Но ну, это еще тоже это были цветочки. Перейдем к еще одной проблеме, которая ну, просто… Просто вот меня, так сказать, восхищает а ценности и эпистемиология, то есть ценности и познании. Для нового времени вопроса ценностей не существовало. Считалось, что есть у нас истины, мы о них говорим, о ценностях мы не говорим, это уж каждый там оставляет для себя. И пусть делает с ними все, что хочет. Сейчас мы пришли к пониманию того, наконец-то, что ценность – это такая, такая же важная категория теории познания и методологии науки, как и понятие истины. И они не существуют в, отрыв, в отрыве друг от друга, они существуют одновременно. Незнание этого – это как раз болезненного времени, от которого мы сейчас постепенно лечимся. У нас, Собственно, наше мышление оно связано с языком. У нас нет никаких категорий таких, которых нет в языке. А все наши высказывания, они находятся между двумя полюсами. Между полюсом высказываний да? и полюсом оценок. А чистых, вот таких вот, скажем, существований на одном из полюсов не существует. То есть мы всегда даем описание, и сюда в нем есть какой-то оценочный элемент. Или, или наоборот, то есть больше оценочного элемента, часть описательного. А за позиции описания и оценка в конечном счете стоит оппозиция истинная и ценность. Они взаимосвязаны. Окей, сейчас это все непонятно. Конкретизирую, скажем так, две максимы, опять же, выскажу. Соответствие мысли предмету, мысли предмету, это истина. А соответствие предмета, мысли, это ценность. Вот, собственно говоря, то, что здесь изображено. Вот то план города. А это город. Так вот, если а, город соответствует плану, это хороший город. А если план соответствует городу, то это истинный план. Сейчас мы чуть-чуть разберемся. Представьте себе, что вы идете в магазин, и у вас есть список покупок, жена дала. И представила за вами специального, специального человека, который записывает все, что вы купили. Что у нас получается на выходе? У нас получается одна корзина покупок и два списка того, что лежит в корзине. Но эти списки абсолютно разные по своему значению, хотя по содержанию они одни и те же. Первый список, мы соответственно ему формируем мир, корзину. Молоко, масло, сметана. Второй список мы описываем существующий мир. Если у нас есть ошибка в первом случае, у меня как у покупателя есть ошибка, я забыл купить сметану, что я делаю? Я возвращаюсь и покупаю сметану. Я изменяю мир. Если у человека, который представлен за мной, следить ошибка в списке, он забыл записать сметану, что он делает? Он берет список и записывает туда сметану. Первый случай, фактически, это мы имеем дело с ценностью. То есть мы, наша корзина, она может быть хорошей или плохой, совершенной или несовершенной, в результате соответствия да, какой-то изначальной задумки. А вот второй список, он истинный, он соответствует или не соответствует существующей корзине. Так вот наука в новое время воспринималась как детектив, представленный следить за вашей корзинкой. То есть мы просто должны взять и записать то, что там лежит. Но. Сейчас, мы, вот сейчас, я думаю, уже у большинства из вас возникло понимание того, что действительно очень редко наука имеет дело с описыванием корзины. Гораздо чаще. Нам нужно думать и о том, как бы вот, что должно лежать в этой корзине. То есть фактически мы же должны преобразовывать мир. И сейчас нам как все больше это о преобразовании мира, а не об его сухом описании. Вот. Собственно, и в этом есть исцеление, о сведении, как бы возвращении м -м, практической деятельности, э -э, скажем, которая долгое время она существовала в отрыве. То есть мир фактически воспринимался как просто вот объект, который должен лежать в лаборатории, должен препарироваться, с ним что-то нужно делать. Вот. а Фактически мы с ним вступаем в активное взаимодействие. Еще про оценки. Как я уже говорил на репетиции и мы об этом немножко поспорили, все наши базовые понятия, которыми мы оперируем в науке в том числе, они уже являются оценочными, как я и говорил. Давайте вот послушаем внимательно такие слова: смысл, норма, социальная норма, да? Однозначно ли она? Кто ее определяет, что такое социальная норма? Ну, истинна она или ложна? Или оценочная? Система. Или структура. Это безоценочное осуждение, или в нем что-то есть, да? Внесистемное. Без структуры. Это оценочное осуждение, или в ней какой-то заложен уже как бы, идеология. Иерархия. То есть мы всегда что-то стараемся как бы, упорядочить, систематизировать иерархизировать. А уровни иерархии, их подчиненность, они несут какое-то оценочное осуждение. Образец. Мы очень часто вынуждены выбирать образцы. Мы не берем все, все что подряд. А само оперирование термином «образец» — это уже оперирование оценочным Это Образец правила, цель, стандарт, фундаментальная, второстепенная. У нас фактически нет э, научных терминов, которые были бы безоценочными. Ну, именно таких вот, скажем, более-менее общих. Да? Ну, конечно, там какой косинус, синус, наверное, все-таки не очень оценочный. А, помните, мы начинали со схем? Теперь я приведу схему, которая, скажем, ближе немножко к реальной действительности. Я ее сам рисовал, поэтому я за нее абсолютно спокоен. Аргументация. На самом деле вот выше аргументация, мне было лень перерисовывать. Там выше надо еще нарисовать огромную сферу доказательства, которая не сводится к аргументации. И они тоже существуют. То есть, например, если я подойду и дам тебе в зуб, ну это тоже доказательство. Я аргумент. Но теория аргументации не изучает давание в зуб. Она занимается немножко другими вещами. Сюда же, кроме давания в зуб, еще можно отнести очень много интересных вещей. Просто это все речевые средства. Кроме речевых средств, сразу как бы э, сломаем этот стереотип. Они даже не основные. Гораздо чаще мы пользуемся не речевыми средствами. Э, там тон моего голоса, да, у нас как он поменяется, он на вас будет больше воздействовать, чем то, что я говорю. Мое молчание, это может быть весовым аргументом. Когда меня о чем-то спросят, я промолчу. <свят> <свят> <свят> вот. а, наркотики. Гипноз. Использование вашего состояния, манипулирование там, вашими обстоятельствами, это все, так сказать, доказательство, но это не изучать теорию аргументации. Буквально двух словах, просто чтобы не уйти в сингулярность, как говорил Саша. Аргументация речевая, да, то есть все, у нас речевая, делится на корректную и некорректную. Некорректная – это очень интересная аргументация, это типа я сейчас возьму и обману. Это будет тоже аргументация, но некорректная. И у нее тоже там есть своя структура сложная, тоже мы ее не будем рассматривать. Корректная аргументация, та, которой мы все-таки должны пользоваться в науке. Ее средства делятся на универсальные и контекстуальные. Универсальные – это то, с чем мы в основном работаем, если особенно речь идет о научном процессе. Эмпирическая и теоретическая. У нас воз... на обсуждении возникали вопросы по методологии. Там. Это все относится к одни из подпунктов. То есть, когда вот. В чем же и узость немножко, вот, и стереотипа, который я хочу сломать, это то, что например, если мы там, думаем, да, там обоснование так сразу, раз, метод. Так вот, метод занимает 0,5% нашей деятельности. Да? То есть методологическое обоснование. Чаще метод уже следует за какими-то теориями и выводами, а не наоборот. Не они являются его производным. А, ну, эмпирическая тоже. Об этом очень нужно много, много говорить. Интересных штук. Ну я так просто чисто по верхам проскочу. Контекстуальная э -э, аргументация, -э, апелляция к традиции и авторитету, Эйнштейн сказал, к интуиции и вере, ну вы же верите мне, правда, к здравому смыслу и вкусу. Ребята, ну это отстой вообще, зачем об этом говорить. Ну вот, что еще очень интересно Заметить, нигде я не видел упоминания того, что контекстуальные, универсальные средства, они могут меняться местами. На самом деле универсальные, это условно-универсальные средства аргументации, они являются порождениями нашей культуры. Вот именно в нашей культуре они являются универсальными, то есть в принципе, там, начиная от посудомойки и заканчивая там доктором наук, все должны их принять в той или иной степени. Но это только в нашей культуре. Триста лет назад они не были такими. Универсальными, например, была апелляция к традиции и авторитету. И то что, ну, там, да, то, что традиционно так принято, это было более весомым аргументом, чем опыт показал. И это не значит, что это хорошо или плохо. Был очень интересный момент, когда я говорил о том, что а, <сёк> средневековые историки, они писали очень своеобразную историю. Она начиналась с сотворения мира и заканчивалась страшным судом. А история там была где-то полстранички посредине, и она была такой вот, там, типа такой вот. Скольз упомянутой. И есть такое мнение, что вот это плохая история. Они были люди глупые и консервативные, вообще ничего не понимали. А, при том, что древняя греческая история это были вершины Геродот и все прочее. Но интерес в том, что средневековые историки они знали на самом деле античных историков, но они не были для них авторитетом. Была неинтересна та история. Вот. А современный человек чаще всего сразу начинает реагировать, о, это было мысли. Они писали то, что они должны были писать. Нет, они писали то, что хотели писать. Они преследовали именно атакуются, Им была именно интересна такая история. Вот. И таких э -э, примеров миллион. Слушая лекции Теда, я там просто выхватывая такие штуки, как типа на протяжении длительного периода истории рационализм был зажат жесткой системой религиозных догматов. Наиболее верным путем познания для всех этих социальных систем считались духовные практики. Еще раз повторю, потому что вы отвлекли. Наиболее верным путем познания для всех этих социальных систем считались духовные практики. Да они не считались, они были. Ведь а, здесь идет, а, абсолютно путается ценность да, и истинность. Какое, какую истину мы познаем? Ту, которую можно вырастить в пробирке или ту, которую можно преследовать духовно, получить в результате духовной практики? Они же не сводимы друг к другу. И если нашей целью является получение того знания, которое получается в результате духовной практики, ну нельзя сказать, что это ущербное знание. Это другое знание, другая цель. Они не взаимозаименяемы. Ну, пожалуй, я думаю, что я там а уже. Утверждение о том, что аргументация должна быть корректной. Это истина, ложь, или это все-таки оценочная. А, нет, ну почему? А, как я уже много раз пытался подвести к мысли о том, что классическая аргумента... ну, теория, риторика, да, та, которая вот в вузах изучается. В большинстве. Как бы Не-риторика, это не а фактически. Классическая риторика она постоянно имеет дело вот как раз с корректными средствами. Но это не значит, что как бы они единственное, что они только правильное. Ну, как я уже говорил, молчание. Ну, это же вполне такой аргумент и способ доказательства, да, в том числе. И их просто очень много, и не риторика имеет дело вот со всем, о чем я говорил: с оценками, с мнениями, со всем прочим. Они только истина ложные. Но истина ложная это вообще как бы формальная структура, которая не имеет применения на практике. Вот. нашее доказательство никогда структура нашего доказательства наше обоснование рационализация она никогда не сводится к истинно ложной, фактически только на бумаге в учебнике логики